То есть люди, вне зависимости от статуса, денег и всего остального, все любят скидки. А можно, пожалуйста, вот эту пачечку? Какой? Да, всю прям пачечку. Нет. Не всю не надо, ты да чего? А что? Че? Скажите, а где, где все? Там, а где вся? А а а все, а, все, да, поехали. Приводки будешь показывать? Да, приводки это потом. Так, можно, пожалуйста... Все, есть. Все, все, все, все. все. все Я бы кофе был. ля Друзья, приветствую. Да, Подождите, сейчас выйдет у нас весь состав наш. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи Дв. Иван Полосов. Илья Шамшин. Друзья, давайте сразу в первую очередь подписываемся. Вот она, вся грядка. Уведомления. Колокольчик, ставим вот такие лайки и здесь комментируем. Да, все кнопочки. Все кнопочки у нас. Кнопочки. Снизу. Вот, да. Да, друзья, теперь важной информации. Не расходитесь ни в коем случае. Смотрите. А что нас сейчас ждет? Мы сейчас вам озвучим предложение по ремонту, да, собственно, какие у нас есть преимущества в Сочи ЮДВ непосредственно. Да, а расскажем все плюшки, приколюшки и дальше вас будет ждать три разных ролика. Мы Отснимем а квартиры, покажем, как, собственно, они выглядят по итогу. Познакомим вас с собственницей квартиры, да, то есть, которая уже сделала ремонт, прошла все этапы. И, естественно, вас познакомим с Владимиром, это наш прораб, так, да, так, так сказать. Это, это максимально доверенное лицо, проверенное уже временем, которое вы можете приобрести квартиру черновую, да, через нас, заключить с нами же договор на ремонт. И сделать качественный ремонт. Ну, многие из вас, большинство, хотят. Если приобрести квартиру, чтобы там была мат-капитал, там еще целая куча плюшек, там семейная ипотека какая-нибудь там еще по субсидированной ставке. Что мы можем э, рассмотреть в качестве ремонта? За ремонт мы вам тоже можем дать большой, огромный, целый каталог плюшек разных. И, друзья, давайте, что можем рассмотреть? Например, магазин Сантехники и керамической Плитки флекси Там мы вам можем дать максимальную Скидку, эта скидка будет э... Сколько, процентов? Сколько процентов? Процентов 25, наверное 20 процентов 20 процентов а, будет скидка, да, flexi, да. Да. А, это 20 процентов да, потому что э, все прорабы, которые где-то самоделки делают, какие-то разные там э, вам ремонты, условия, которые сделают, я вам сейчас чек нарисую, напишу, напечатаю, будет все официально. На самом деле могут пойти на коленки, распечатать, э, потрясать этот чек какой-то и не понять, куда ваши денежки ушли, налево или направо. Здесь мы вам все предоставляем официально. Э, на вкус и цвет целый огромный каталог. Что здесь? Давай, э, например... Салон обоев Гауди, да, это такие профессиональные <coughs>, большие магазины, где вы приходите и, э, ну, наверное, выбора на вкус и цвет. Да, что да, на, там, выбор, там больше, достаточно. А керамов, это сантехника и керамическая плитка, там, собственно, тоже у нас есть скидка в районе 20% мос -плитка. -плитка. плитка у нас Есть. вот все что в нашем каталоге да мос плитка да это вы можете приобрести керамическую плитку и сантехнику у нас везде самая максимальная скидка которая этой скидки в нашем городе сочи не даст абсолютно никто и не нужно оперироваться что а, вам прорабы там еще кто-то обещает дать вам максимальную скидку да нет друзья мы вам дадим то чего в этом городе сочи не даст никто курила да курил следующем магазине. процентов 20%. 20% красок и напольных покрытий тик курила я думаю что тик курила знают все потому что это самый топовый бренда да, из красок дальше у нас войдите салон магазин дверей двери, на вкус... Да, да. двери на вкус и цвет начинает входных дверей заканчивая межкомнатных дверей вот мой любимчик это коф. В кофе можно приобрести и мебель и товары и все что нужно для жизни да, быта, для комфортной жизни сам лично у него хожу да, да, да, да, друзья, а еще хочу сказать что есть у нас вот такие сертификаты да, семейные сертификаты то есть давайте рассмотрим, что дарим э, сертификат на сумму э, три, э, на сумму 30 тысяч рублей вот такие два сертификата по 15 тысяч рублей вы можете использовать в КОВ э, если у вас большие будут покупки друзья, вот вам два сертификата 30-30 тысяч 30 рублей в совокупности 60 тысяч рублей это там, где вы можете упаковать свою квартиру от и до. Дальше, друзья, у нас есть также 20% скидка для, для, на разработку дизайн-проектов. Да, Иван? Да, да, да. Если вы хотите просто э, свою квартиру визуализировать через дизайн-проект, через дизайнера да, хорошего, то э, все максимальные плюшки, бонусы, скидки, естественно, все будет вам э, по цене. Ну, вот цена будет ваша все меньше и меньше и меньше. Да, далее у нас магазин электрических товаров. Электро-220, он так и называется. Собственно, здесь у нас тоже есть 20% скидки. пошив штор. Шторы. Про шторы тоже не стоит забывать. Шторы, они что? Они создают токио. Вот шторы, да. А самое главное, если это приходит э, мастер, который делает полностью все замеры, как шторы должны собраны, как шторы будут висеть. Вот все подогнано вплоть до миллиметра. да? Это я прошел на своем личном опыте. Что Далее у нас магазин породов, плитусов карнизов или пнина. Друзья, помним, что под порог нужно что? Положить монетку, чтобы денежки всегда <сёк> делиться <водились. сёк> да. да, поэтому, друзья, э, если вы хотите карнизы, да, все, что я сейчас перечислил, вот, пожалуйста, у нас очень много, так скажем, магазинов, партнеров, где э, вы получите самую максимальную скидку от агентства Сочи и Потому что мы стараемся сделать для вас, и чтобы вы переехали уже в готовую квартиру, и не проживали там, а жили и наслаждались. Давай, что у нас сейчас? Далее у нас изготовление корпусной мебель на заказ. Естественно, э встраиваемая мебель может быть от А до Я. Начинает маленького платинового шкафа, большого платинового, без разницы. Кухни, ванны, все, что хотите, все, что связано с мебелью, все под полный заказ. Тоже прошел на собственном опыте. Далее не, не менее известно, это мегастрой, магазин кровли, теплых полов и фасадов. Да, вот так вот выглядит, да, мегастрой, теплые полы, фасады, э, да здесь полное наполнение, то есть, по крайней мере, уют. Да, диван лайт. Диван лайт, да. Помним, да, что на диване экономить нельзя. Да, диван. Я бы не стал экономить. Да, да, Диван-кровать диван это там, где проходит в основном ваш, наверное, сон, да, ну так скажем. Ну да. Ну или время провождения перед телевизором. Финопро. Такой магазин как Финопро. Это магазин паркетные доски и напольных покрытий. Друзья, он тоже есть в нашем каталоге. И, у нас? да, друзья, потихонечку финалимся. Студия дизайнерской мебели для дома. Ваша студия мебеля, Так и называется. Да, вы можете просто прийти в эту студию с нашим каталогом. И что? И вам сделает э, дизайн проект мебели, расстановки мебели, где, как, что у вас будет стоять. Что могу сказать? Э, каталог по плюшкам, по бонусам, по, по плюшкам, скидкам. Да, да, друзья, то есть однозначно вы в рамках одной компании можете, естественно, и купить объект недвижимости, причем его грамотно купить, его купить выгодно и еще там оставить инвестиционную привлекательность и даже если идет речь о своей квартире, о проживании далее, друзья, вы, естественно, также с нами можете сделать ремонт под ключ прямо от бетона и, прямо, как говорится, до тапочек прямо до самого конца и плюс при этом во время ремонта еще и немножко сэкономить да, там в наших магазинах партнеров слушай, ну я тебе хочу партнеров. сказать, если э, начинаем электрика сантехника, полы, плитка ну полностью упаковать всю квартиру Сэкономить, сэкономить можно ну, сэкономить. О, сэкономить, сэкономить Сэкономить Сэкономить можно, но достаточно Очень даже хорошую сумму денег. поэтому Что мы вам всегда говорим Для приобретения квартиры Не нужно делать поспешных выводов Потому что мы дадим вам лучшие цены Мы дадим вам лучшие отсрочки рассрочки При ремонте мы дадим вам Лучшие условия, чтобы зайти э, Приобрести э, все, что вам касаемо, э, Касается для ремонта тоже с хорошей, с хорошей максимальной скидкой. Кто чего не даст официально в этом городе Сочи, абсолютно никто, кроме нас. Что еще могу сказать? Проверенный, надежный... Проверенный, надежный. Проверенный, Проверенный надежный, надежный, да человек, который будет контролировать полностью ваш ремонт от А до Я точки А до точки Б да, друзья, и обязательно оставайтесь с нами впереди все самое интересное далее нас ждет выпуск из трех видеороликов да, то есть мы в трех разных комплексах посмотрим квартиры, пощупаем пообщаемся с Владимиром с нашим, так скажем, ремонтником и, собственно, побеседуем с собственником. Да, друзья, поэтому не переключайтесь, смотрите, будьте в курсе за нами, где мы с Ильей сейчас э, прям углубились немножко вот в это направление ремонты, чтобы вы понимали, как... Мы просто, такой... да, да какое-то, наверное, облегчение делаем, какой-то груз сердца, наверное, снимаем, потому что действительно ремонт <как> и все ремонтные работы, наполнение, мебель и так далее, это все-таки как, все какой-то стресс и многие да. очень негативно вспоминают сп... сп... Ну, Никогатин ну, очень... вспоминает свои ремонты. Да, поэтому, друзья, все должно быть максимально комфортно. Сочи ЮДВ работать с вами и для вас. Не нужно искать там Авито, ЦАН, Дом, клик, еще где-то этих ремонтов. Все решено да, да, уже... за вас. Вот вам готовое решение. Вам только нужно просто позвонить и сказать: Сочи ДВ, ребятушки да. мои, друзья, родники мои, мои, помогите. Хочу купить квартиру, столько-то денег, но хочу, чтобы это было. Прям вот я. Переехала со своего города и переехала в Сочи и живу уже, да? Вот да. готовенький. Да, все, да, все, друзья, все решено за вас. Да, всем, пока, всем пока, до новых встреч. Все, друзья, пока.